Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN. И сейчас мы затестим, сможет ли вот эта моська третьего уровня, а это именно третий уровень коллекционная ПТшка, сделать больно или хотя бы ущипнуть, так сказать, за попу Мауса. Машинка довольно-таки прикольная, у нее очень-очень приятное орудие с довольно прикольным уровнем пробития. 110 единиц, ребят, средней бронепробиваемости с учетом, безусловно, установленного оборудования на пробой. И это, ребят, базовым снарядом. Если вы переходите на подкалибры голдовые с Снаряды, то здесь у вас вообще 178 Ребят, третий уровень 178 пробития Я думаю, что меньше слов, больше делом. погнали, попробуем Пробить Мауса. Ну и пока заходим в бой, хочу попросить каждого из вас. Поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Мне безумно нужны ваши подписки для развития моего начинания. А я буду пытаться радовать вас все больше и большим количеством хороших видео. И честными обзорами на технику, такой, какая она есть. Кстати, ребят, если вам нравится такого типа видосы. Короткие, прикольные, интересные, кто против кого. Обязательно пишите об этом в комментариях предлагайте, кого бы вы хотели увидеть в следующем сравнении и если видео зайдет и соберет достаточное количество лайков и интереса у зрителей, я безусловно продолжу данную рубрику. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте палец на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видосы. Короче говоря, ребят, вот эта вот моська действительно настолько смешная, но мне, честно говоря, даже уморно смотреть на то, как она бедная приостанавливается тогда, когда пытается мешочки раздавить. Безусловно, когда ты едешь на танке 10 уровня, ты эти мешки даже не видишь перед собой и не воспринимаешь их Но когда ты на моське Да, безусловно, они для тебя тоже являются существенной преградой Итак, подъедем, посмотрим Красный, ребят, как попка у гибона. Не знаю, честно говоря даже с какой стороны к Маусу подступиться. Но, честно говоря, я уже подступался. Потому что, безусловно, сначала затестил, а потом уже начал снимать. <с> Итак, ребят, смотрите, в чем прикол? Он действительно весь красный. Вот прям совсем-совсем красный. Ну, не знаю. Вот более красного, честно говоря, наверное, в игре я не видел. Если вот сюда вот кинуть даже базовым снарядом 3 либо 4 раза, то... Можно Маусу сбить гуслю Я понимаю, что звучит смешно, ребят Потому что Маусу сбить гуслю В принципе там на танке 9 или 10 уровня В больших, ну в большинстве Скажем так, случаев не составляет Проблемы, ну а ребят, мы-то на третьем левеле И смотрите, мы все-таки эту гуслю Сбили, теперь ребят Смотрите, базовый снаряд Я даже на голду переходить не буду Смотрим на товарища Мауса Со стороны его затылка И вот здесь вот есть великолепный прикольный Пятак, в который базовым снарядом 78 единиц урона закидываются просто на ура. Мне даже не приходится как-то там особо становиться под каким-то прямым или непрямым углом и так далее. Я могу откатиться как можно там получится дальше. И что самое парадоксальное, что этой моськи точности орудия достаточно для того, чтобы даже на вот таком вот расстоянии... Ай, блин, не хватает углов, ребят. Ладно, хорошо, давайте попробуем вот так. Уехал от меня типа Маус, убегает, убегает, убегает, а я такой, стой, куда же ты, куда же ты? Но теперь давайте Посмотрим, что с этого получится. Но, как видите, 107 единиц урона сейчас закинул только так. Итак, ребят, что касается голдовых снарядов, то если вы перекинетесь на голду, то получается, что у вас появляется еще два пятачка. Ну, правда, в данном случае здесь пятак круглый, здесь два квадратных, в которые голдан тоже таки прикольно залетает. Да, пускай с меньшим уроном, ребят. Но смотрите, Мауса все-таки тройка пробить может. Итак, ребят, я не знаю, честно говоря, стоит ли... Пытаться бороться с Маусом в реальной схватке на данной моське. Понятное дело, что вот этот вот бугай все равно будет вертеться, крутиться и застать его врасплох сзади будет довольно-таки сложно. Но, честно говоря, в этом что-то безусловно есть. Теперь, что касается того, что хотел еще затестить, но это уже чисто по приколу, я этого раньше не делал. Стреляем базовым снарядом по товарищу и... Мы наносим ему 353 Единицы урона 353 мы за один шот Хотя мы десятка не смогли Данного малыша вынести Понятное дело, что если бы мы там Зарядили какой-нибудь фугас Я думаю, что фугасом мы бы его вынесли Скорее всего Но тоже остается под вопросом Но этот вопрос мы оставим уже на следующий раз Вот так вот Моська слоната покусала Ребят, если вам понравилось видео Обязательно, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и я очень сильно надеюсь, что тема зайдет и мы с вами продолжим На данный момент, ребят, у меня все Всем благ, мира и спокойствия И, кстати, ребятушки, результат по бою Я, между прочим, накосил по маусу 532 единицы урона Ну ладно, хохма хохмой. но ради хохмы все и снимал Пока-пока